Министерство обороны Болгарии сообщило об уничтожении путем управляемого подрыва в прибрежной зоне морской мины. Военные специалисты, как заявила 1 июля Минобороны страны, отметили боевое состояние устройства и классифицировали его, как якорную мину типа ям советского производства. Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского судна «Монтерей». На поиски опасного объекта отправились вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. Его обнаружили в 27 морских милях от Устья, отпадающей в Черное море в районе Варны реки Камчия. Мину уничтожили с помощью управляемого подрыва. В Черном море, отмечают специалисты, находятся до 600 российских минуты. Периодически они срываются с якорей и стихийно дрейфуют у берегов Турции, Украины, Болгарии. После шторма к берегам Одессы ранее принесло 5 минуты. Россия настаивает на том что мины разместила Украина. Ранее Федеральная служба безопасности России, ФСБ, сделала заявление, в котором предупредила, что морские мины, установленные ВМС Украины на подступах к своим портам Черного моря, могут через Босфор попасть в Средиземное море.